Доброго времени суток, мои друзья. Сегодня, в начале моего видеоролика, я хотел вас попросить подписаться на канал Мистера Оуэла. Он снимает очень качественные видеоролики по Майнкрафту. Ссылка на него в описании под это видео. Может быть, в вашем шкафу найдется лоскут ткани ботелькового цвета. Этот цвет украшает женщин весеннего типа, однако, приложив к себе лоскут джинсовой ткани приглушенного цвета индиго, вы увидите, что этот цвет вам не идет. Тоже относится к королевскому синему цвету, он слишком ярок для вашего нежного облика. Натуральный цвет зеленого яблока сделает вашу красоту ослепительной. Взгляните на свою кожу и глаза. Цвет лица стал значительно нежнее, а глаза заблестели. противоположного эффекта вы добьетесь приложить к плечам лоскут ткани цвета темно-зеленого бутылочного стекла с синеватым оттенком.